Приготовление майонеза. Значит, я уже налил масло растительное. На кончик вот этой ложечки горчица, тоже домашнего приготовления. И вот полную ложечку уксуса. Теперь дальше мы будем продолжать так, чтобы все было видно. Да, как специально. И какое-то попалось. С толстой пленкой. Буквально щепоточку соли и аккуратно, так чтобы желтки вошли внутрь. Теперь, когда основная масса уже, в принципе, готова, можно <звук> делать такие движения. Вот в принципе и все, это и есть наш майонез, аккуратно снимаем остатки. Voilà